Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Елена. Рекомендую вам досмотреть данное видео до конца. Из него вы узнаете, и что очень немаловажно, увидите своими собственными глазами, как зарабатывать минимум 100 долларов в сутки на полном автомате. При этом вы не будете прикладывать абсолютно никаких усилий и заниматься своими повседневными делами. а Ваш баланс в это время будет успешно пополняться. Давайте сначала расскажу немного о себе. Мое полное имя Антонова Елена Сергеевна, мне 28 лет. Я родилась и проживаю по сей день в городе Санкт-Петербург. Родилась 5 ноября 1987 года. Методами заработка в интернете и их поиском начала увлекаться в далеком 2012 году. Изучила просто огромное количество информации, вебинары, курсы, статьи в интернете, тестировал различные способы заработка, и все это обучение не прошло ударами. на данный момент, сегодня у нас июль 2015 года, я являюсь автором нескольких уникальных методик по заработку в интернете, и про одну из них я вам хочу сегодня рассказать. Итак, давайте начнем. Сейчас мы находимся на одном сервисе в моем личном кабинете который способен приносить минимум 100 долларов в сутки абсолютно каждому человеку. Неважно, в какой стране вы проживаете, сколько вам лет. Настройка системы проста и зарабатывать может каждый человек. Сейчас на моем балансе 349 долларов 28 центов. Это не скриншот, это настоящий сайт, как видите, все вкладки активны. И сегодня у нас 26 июля 2015 года, 16.53 сейчас я поставлю видео на паузу и вернусь к вам ровно через сутки то есть 27 июля 2015 года и покажу как полностью в автоматическом режиме мой баланс пополнится минимум на 100 долларов я для этого не буду делать абсолютно ничего я сейчас ухожу заниматься своими обычными ежедневными делами напомню Дорогие друзья, я ухожу на сутки, но для вас пройдет не более двух секунд, так как я поставлю видео сейчас на паузу. До встречи через пару секунд. Всем здравствуйте, я снова на связи. На связи Антонова Елена. Сегодня у нас 27 июля 2015 года, время 19.18. Давайте посмотрим, что произошло с балансом. Баланс пополнился. На данный момент на моем счету в данном сервисе 478 долларов 55 центов. И сейчас я еще раз поставлю видео на паузу и вернусь к вам 28 июля уже, то есть через сутки опять же, чтобы вы еще раз могли посмотреть, как в автоматическом режиме мне на счет поступит минимум 100 долларов. Напоминаю, что для вас пройдет не более двух секунд, так как я поставлю видео на паузу. До встречи! Всем здравствуйте, на связи Антонова Елена. Сегодня 28 июля, время 23.55. Давайте проверим баланс. Баланс пополнился 603 доллара 09 центов сейчас на моем счету. Все вкладки активны и сегодня 28 июля 2015 года. Итак, дорогие друзья, в течение двух дней мы с вами наблюдали, как полностью в автоматическом режиме происходит пополнение баланса в моем личном кабинете на данном сервисе. Это более чем возможно, и вы в этом наглядно убедились. Огромными преимуществами и очень приятными составляющими данного способа заработка являются следующие вещи. То есть это первое – полное отсутствие конкуренции. Абсолютно неважно, какое количество людей будет работать на данном сервисе, они друг другу не мешают. И второе – это автоматическое поступление денег на счет. То есть вы один раз настраиваете систему, далее система работает на вас. Вам остается только ежедневно, еженедельно, ежемесячно, как удобно выводить денежные средства. Все остальное сайт, сервис делает за вас. По данной методике работают уже более 170 человек, все они мои ученики. Еще раз напомню, конкуренция отсутствует, поэтому абсолютно не важно, какое количество людей будут работать по данной методике. Что касается технической поддержки, если вам нужна помощь или появились вопросы, вы всегда можете связаться со мной по электронной почте, по скайпу, по мобильному телефону, вся данная информация есть на сайте, если вы посмотрите ниже и в самом курсе, вы также сможете найти все мои контакты. Что касается вывода денежных средств, выводить вы можете ежедневно, то есть никаких ограничений нет, заработали, вывели. Выводить деньги можно на разные платежные системы, их много. Выбирайте любую, какую удобно, и выводите. Иметь долларовый счет в банке, либо кошелек WebMoney мани в долларах, если у вас нет, абсолютно не обязательно. Так как, несмотря на то, что заработок происходит в долларах, система точнее когда вы в личном кабинете создаете заводите свои платежные реквизиты и делаете далее заявку на вывод средств в отличной валюте от долларов, например вам нужно система просто проводит внутреннюю конвертацию и выводит в той валюте в которой вам надо по курсу доллара на день вывода денежных средств все просто так дорогие друзья если вы хотите зарабатывать Такие же деньги на полном автомате ежедневно. Изучите, пожалуйста, данный сайт до конца, нажмите на кнопку «Заказать курс», изучите сам курс, настройте систему и начинайте выводить ваши деньги. Я же с вами прощаюсь. Желаю вам удачи, достойных заработков и до встречи на страницах курса. Счастливо! Пока-пока!